Мне всю рыбу, понимаешь, испугался. Пошел вон отсюда, утопленник. Ай, за леса, ай, за гор... Показал мужик-то... О, мы начинаем, ребятки, у нас сегодня очередное прохождение и выживание в соло-режиме с самого нуля, так сказать, да, продолжаем развиваться. Эх, построим мы сейчас наш дом, точнее уже построили, осталось немножечко облагородить территорию вокруг, вот здесь у меня неровный а, бережок, я давайте его подровняю как нужно... Мне хочется, чтобы у меня было здесь гораздо все ровнее и гораздо все э, грамотнее. Так, вот та, тут, вот, тут еще немножечко подровняю сейчас, да? Да, да, да. И вот этот, кстати, тростничок надо тоже убрать. Он здесь уже ни к чему. Я его, наверное, пересажу в другое местечко. Какой-нибудь специальный отведу для него огород для тростника. Но это будет у нас, конечно же, в процессе и чуть-чуть попозже. Так, ну что ж, давайте-ка сделаем сейчас планы, да, на сегодняшнюю серию. На сегодняшнюю серию планы, наверное, будут по постройке огорода. Да, то есть мне сейчас необходимо больше производить той же самой пшеницы, да, потому что у меня не только я ее сам ем, точнее не пшеницу, а хлеб, но у меня еще теперь появились коровки, которые тоже ее бодренько даже очень употребляют. Вот давайте-ка начнем сейчас, посвятим эту серию постройки огорода, а может даже и не одного. Вот они, вот они мои красивые, вот они, ну как вы здесь поживаете, как вы тут, надержи? давайте, размножайтесь, коровушки мои, давайте, мне нужно больше мяса, больше кожи, вот, то есть у меня такой вот коровничий, как вы видите, коровочки растут, они мне пригодятся в скором времени, мы их упустим на убой, на шаурму, наверное, я их пускать не буду, буду просто есть чисто, жарить на шашлык. Да, давайте, помимо всего прочего, еще немножечко посадим здесь кусточков, лесочек. Да, тут у нас будет а, некоторые э, кусты, некоторые саженцы у меня остались неиспользованными. Я хочу использовать их по максимуму. Да, вот тут у меня будет в будущем лес. А, да, пускай растет, э, пускай, как говорится, цветет и пахнет. Я попозже сюда приду и здесь а, нарублю. Так, вот тут у меня еловый лес растет. Да, давайте-ка тоже его немножечко поднасадим, под, под да, чтобы у нас его было побольше. Дрова нам в процессе нужны будут Эх, какой красивый дом-то у меня Особенно ночью классно смотрится Как видите, здесь у меня подсветочка Здесь все дела у меня Коровки, я вижу, размножаются, растут а, Замечательно а, Коровки нам очень-очень нужны Нам... Для дальнейшего развития. Я, наверное, их использую для создания зачарований, да? Так, это мое помещение, ребят, внутреннее. Вот тут у меня сейчас так все обустроено. Конечно же, кроваточка, на которой я сейчас отдохну. Итак, новый день, и новые заботы. На чем мы вчера остановились? Мы остановились на том, что вот здесь вот мы бережок немножечко приукрашивали. Давайте-ка мы его сейчас и дальше закончим и приступим уже к другим делам. Но самой основной целью будет все-таки у нас на сегодняшнюю серию это постройка огорода. О, лесочек уже нарос, давайте-ка мы сейчас его по-быстренькому вырубим, да? А то у нас лес заканчивается, а для постройки огорода необходим будет лес. с лесом немножко разобрались, и тут я подумал и решил, что, наверное, мне потребуется какой-нибудь утилизатор, типа мусорки, да? И давайте-ка мы его, наверное, вот здесь вот разместим, выкопаем ямку. У меня просто где-то было ведро лавы, я помню, в сундуках. Сейчас вот тут, по-моему, да? Да, вот оно. И я его просто так, чтобы оно у нас не не это не пролеживало, мы его вот сюда вот сейчас выльем, и у нас будет в качестве мусорного ведра. Да-да-да. Главное, чтобы у нас ничего не полыхнуло. Я надеюсь, не полыхнет в случае чего. Его затушим и так ну что ж пора думаю приступить к постройке огорода взяла необходимые компоненты землю дерево заборы и так далее и давайте уже начнем а, выкладывать структуру нашего будущего огорода будет он располагаться у нас вот с этой стороны дома Итак, первый этап у нас закончен. Ну, ребят, хотелось бы узнать ваше мнение по поводу огородов. Вообще, как вы любите строить огороды? Если есть возможность, конечно же, продемонстрируйте и опишите в комментариях. С удовольствием послушаю ваши советы по данному поводу. Это кто у нас тут? Ты чего там у нас шумишь так, а? Тихий незаметный крипер. Ты чего? Попался, я тебя заметил. Ты думал, что я сейчас выйду и да, и ты меня взорвешь. Да не тут-то было, чувачок. Не сегодня не твой день, давай сливайся уже потихонечку, а я пойду дальше заниматься своими делами. Так, значит наш огородик здесь почти готов, давайте-ка я его сейчас еще немножечко а, приукрашу, да, декоративными элементами. эстетичность во всем, друзья. Вот такой у нас появился, получился огород. Такой вот ярко выраженный. С такими вот факелами и заборчиком. Замечательно. Мне нравится, ребят. Ах, ты ж зараза, крипер. Ты до сих пор тут тусуешься. А ну пошел вон отсюда. Надо тебя чем-нибудь угнать. Ладно, сам уйдешь. Ну, а мы, наверное, передохнем. Немножечко. А то я что-то запарил с этим огородом. Фу. Доброе утро. Пора за работу. да да да дам ра рам Так, посмотрим, что у нас есть. А, давайте спустимся сюда. Так. Так, Опа, что здесь такое? Что это горит-то, блин? А? Это чёртова мусорка, меня похоже здесь полиция собралась сюда дотла. надо бы ребятки ее, наверное, убрать отсюда. Все-таки это была плохая идея. Это мне нафиг не надо, потому что в процессе у меня просто может мой дом полыхнуть из-за этой одной мусорки. Да, он у меня состоит частично из дерева, поэтому давайте-ка я все-таки ее пока отсюда уберу. Так, в общем, со строительством огорода я, вроде, закончил пока что. Это мой первый вариант, так сказать, первая версия. И сейчас я решил, ребят, наветься к жителям, к нашим местным. Черт, вот тут на пути есть небольшая заминочка в виде каньона огромного. Надо будет в процессе что-то с этим делать. Итак, вот она деревня, которая находится неподалеку от моего здания, от моего жилища. Вот тут такие големчики ходят, охраняют. Все замечательно, все круто у них тут. Так, мне сейчас нужно посмотреть в этой деревне какие-то необходимые для себя растения. Вон там фермер наверху ходит, мне кажется, там и будут растения. Так, это у нас кто такой? Это у нас библиотекарь-новичок, у него есть вот такие вот товары, которые пока что мне недоступны. Ну Но моя основная цель пребывания сейчас в деревушке в этой, это добыть все-таки необходимые для посадки растения. Итак, вот я нашел грядочку. Че тут у нас? Картошечка, похоже, да, растет. Отлично. Картошечка мне пригодится, потому что я еще ее даже нигде не находил. Так, это у нас пшеничка. ничего. О, морковка тоже, кстати, нужна будет, да? Морковка это свинки, для свиней подойдет. Так, так, так, что? Оп, еще морковочка. Ага, еще, еще. Так, что у нас тут есть еще на этой грядке? Это тоже у нас морковка. Надо бы посмотреть еще кое-какие грядки, где здесь еще что-либо есть. значит побывал я сегодня, значит у моих жителей в деревне нашел много-много всяких разных компонентов, точнее нашел морковку, нашел картошечку и нашел свеклу. Будем производить посадку, ребят, на следующий день, а пока надо бы отдохнуть. Итак, давайте уже сейчас займемся посадкой. Вот такой, ребят, наш огород. Ну что ж, как он вам вообще по 10-бальной шкале? А, ставьте, пожалуйста, комментируйте, ставьте лайки, нравится ли огород или нет. Ну а мы пока посадим вот тут вот картошечку. А вот тут вот мы посадим морковочку. Да-да-да, то есть нам она необходима будет в процессе. В конце концов, нам нужно будет торговать на первых парах э, чем-то с нашими жителями, которые у нас находятся в деревне. Вот, это а, что это такое? Кто это там такой борзый, я не понял. Ты кто это там так наглеет? Ну-ка дай-ка я сейчас тебя сейчас быстренько разберу на части... Ты чё, вообще охренел, что ли, тут из-под Я тут, значит, огородно-садовыми работами занимаюсь. Ну, на, говнюк. А он тут меня решил подстрелить из-за... Еще один? Да что ж такое, как бы они меня тут сейчас не завалили, не накостеляли скелетон. По Поосторожнее, я, я без брони, я голенький. Я голенький, а ты, смотрю, наглеешь очень сильно. Да, блин, пошел вон отсюда. Вот релезы только отвлекает от важных дел. Ну что ж, ладненько. Посадкой мы немножко за, за разобрались. Давайте-ка сходим теперь в шахту. Нам необходимо опять железо. Нам, ребята, нужно много очень железа. Я сейчас даже себе железную броню не могу позволить, потому что у меня с железом, железо в дефиците. Давайте-ка пробежимся по шахтам и посмотрим, что у нас можно из них полезно вытащить. Так, так, так, овечки, надо бы с вас шерсти состричь чуть-чуть. Ага, еще сразу же столько съел и сразу же обросла. Вообще идеально просто. Так, ну что ж, давайте продолжим посадку. Так, тут у меня еще картошечки немножко образовалось, я нашел, да. Давайте сюда засадим. Вот так, сегодня у нас, нас садово-огородный день. Дачный день. Сегодня мы, значит, занимаемся грядками. И вот сюда вот свеклу я тоже посажу или свеклу. Вот, то есть у меня теперь полный практически букет всяких различных культур на огороде, на моем пшеница, морковка, картошка и свекла, ребят. Какие еще, ребят, есть культуры для посадки, пишите, пожалуйста, в комментариях, может я даже чего-то и упустил, постараюсь обязательно найти. Так, ну что ж, с огородом мы закончили, посадка у нас произведена, теперь давайте немножко приукрасим дом. Вот я сделал такие светящиеся тыковки, да, давайте-ка я им сейчас быстренько украшу дом, чтобы у меня стало немножечко светлее. Ах, вы мои любимые, вас я, я точно не забыл. Надо бы вас всех покормить, а то я смотрю, все кричат, уже жрать хотят. А меня уже несколько дней не было, я вас тут не кормил, да? Все, кушайте и размножайтесь. А я пошел заниматься дальше своими делами. В процессе я вам займусь и пущу на место. Ну что ж, отдыхайте. Так, я тоже, наверное, пойду отдохну. Что-то как-то я запарился. Итак, ребят, новый день и новые идеи. Я тут... Долго думал, а точнее недолго, а сразу же придумал, что надо бы нам дорожку в нашу деревню жителей сделать гораздо поудобнее. И поэтому я сейчас пойду и построю там интересный мостик. Сейчас, ребят, все увидите. Да, вот тут вот идеальное место для строительства, потому что я как раз бегу со своего дома, а вот здесь, черт возьми, ее пропасть. Если б я прыгать умел так далеко, чтобы сразу ее преодолеть. Да, нет, ни хрена, вот там, по-моему, торговец стоит опять. Ну, ладненько. А вот тут мы, по-моему, надо будет и тут, и забабахать. Давайте, ребят, построим мостик, чтобы нам было удобнее ходить в деревню. С мостиком мы разобрались. И снова в шахту, друзья. Да, нам нужно искать... Нам нужно искать ресурсы, у нас ресурсы практически на критическом минимуме Сейчас находятся, они нам просто необходимы Конечно же я рассчитываю на то, что я наладу алмазы Но хрен тебе, говорят мне алмазы, ты нас найдешь Сначала покопай здесь пол карты под землю, а потом уже рассчитывай на нас Поэтому, ребятки, давайте идем И все, что попадется у нас на пути, мы будем, конечно же, искать Будем искать и добывать Опа, я слышал какие-то звуки. Тут походу зомби. Давненько я тут не встречал зомби в шахтах, но в принципе это не мудрено, потому что ты свои ходы подсвечиваешь. А тут, по-моему, пещера, да? ух ты там, по-моему, их несколько. Ну, ну, ну, надержи, надержи, не видать тебе моих, а, моих костей, чувак. Так, так, так, я я все тут контролирую. Да, я слышу, что еще есть зомбари. Осторожнее, ребятки, осторожнее Я не хочу быть сожженным вашими грёбаными грязными ртами Мне это не очень-то интересно Так, ребят, осторожнее двигаемся Я слышу, тут прям везде орут зомбаки Тихонечко-тихонечко Но я вижу, что здесь пещера, друзья А это значит, что в пещере мы много чего сейчас сможем найти Надо отсыпать здесь территорию, чтобы было нам поудобнее И нам там зомбаки не лезли И погнали, ребятки, на исследование Получай, получай кусок плоти драной. Так, значит там мы пока оставим на потом. Выше, да? Давай. Ох ты, что это? Это смотри, это же вагонетки. А в вагонетках обычно бывает много всяких приколюх. Там еще одна. Нифига себе, наконец-таки я нашел какой-то клад хоть. И что тут у нас? Ох, нифига сколько всяких ресурсов, да, то есть это мне все, ребятки, пригодится в обязательном порядке И забираю, конечно же, я отсюда целиком полностью все. Итак, ну что ж, я немножко тут, значит, добывал ресурсов, сейчас сразу же пускает и все дело на переплавку, надо немножко вот так вот усовершенствовать свою плавильню, как видите, я поставил нормальную переплавильню железа и прочих руд, и у нас сейчас это дело пойдет гораздо быстрее, да, здесь у нас плавится чисто железо, золото и, ну, в общем, такие вот руды. Так, ну что ж, давайте проверим, что у нас тут еще в сундуках, давайте-ка все укомплектуем как следует, наведем порядок в моей мастерской. Также, сходя в пещеру, да, я нашел там немножко арбузиков семя, семян арбузов, надо бы их тоже их насадить, они нам пригодятся, друзья, для золотых ломтиков арбузных процессе, да, и в принципе так их можно есть будет, и даже потом использовать в качестве де в декоративных целях коровочки, как поживаете, так ну что ж, давайте-ка следующее задание себе дадим, что нам нужно сделать у нас сегодня садово-огородная тема я от нее отвлекусь и схожу на рыбалочку друзья, надоело мне садово-огородничать оп, клюет, что-то я поймал по-моему паутина была что там у нас еще клюнуло ага, вот эта рыбка, вот это я понимаю это кто там булькает ты тут мне всю рыбу распугаешь. Ни хрена не клюет. Эй, пошел вон отсюда. Ты мне всю рыбу Вот не клюет из-за а него. Ты, блин, вот ты сейчас сам напросился. Слушай, я не люблю терпеть. Ты мне всю рыбу, понимаешь, испугал здесь. Пошел вон отсюда, утопленник. Вот реально, вот такие вот типы, они только всю рыбалку портят нам. Я тут ловлю, а он тут булькает. Не, это хорошо, они хорошо это, чувак. Что у нас еще? Опачки поймал. Хорошо. Ну что ж, ребят, вот такой у меня улов. Вот тут у меня, значит, все мясо поджарилось, можно забирать. Итак, давайте-ка я построю параллельно своему одному огороду второй, потому что я посчитал, что одного мне огорода мало. А мне нужен огород конкретно для культуры пшеницы, потому что а, пшенички надо нам очень много. Нам ее, как всегда, не хватает. Я вообще порой подумываю о какой-то постройке какого-нибудь автоматизированного огорода, но это, ребят, будет обязательно в следующих сериях. А пока давайте сделаем вторую секцию нашего огорода. Сегодня, ребят, у нас дачные дела, поэтому прошу любить и жаловать. Ну что ж, ребят, вот такой у нас второй огородик получается. Я его делаю по аналогии с первым, да, то есть это у нас огород а, вруч... с использованием ручной работы. То есть я должен его сам вручную собирать и вручную засаживать. То есть он обычный, самый, самый что ни на есть. Так, ну что ж, ребятки, на сегодня, я думаю, садово-огородную тему пора заканчивать. Я думаю, что... У вас найдутся какие-то вопросы И также какие-то комментарии А может даже и советы по поводу данной серии Пишите, ребят, с удовольствием Вам отвечу Ну и, конечно же, хотелось бы узнать ваше мнение По поводу того формата видео, в котором я сейчас начинаю снимать Это более короткометражные ролики С самыми лучшими моментами Как вы, ребят, думаете Стоит мне продолжать снимать в таком жанре В таком стиле или же нет Напишите, пожалуйста, тоже в комментариях Хотел бы, конечно же, это все дело узнать Ну и что ж, по традиции, как обычно,